Привет, для сервера Custom Haven я сделал Vicaro Ice IceHood. Почему сделал именно VKAUR IceHood? Потому что сам Ice IceHood здесь не работает. И еще он багает интерфейс. Поэтому для друга я сделал VKAUR IceHood. И ее можно еще донастроить. Я вам просто покажу, как она выглядит. Вот я создал ее в группу. Каждый элемент я отдельно делал. Потом их просто объединил в группу. Здесь что, какая информация важна. Мой друг играет разбойником, поэтому я сделал комбо-поинты посредине внизу. Слева это полоса здоровья, полоса здоровья цели, энергия и энергия цели. Здесь снизу будет еще отображаться текст, то есть количество хп, энергии и так далее. Что еще, какие здесь есть нюансики. Все это можно настроить здесь в настройках. В разделе «Дисплей» вы можете настроить цвета каждой полосы. И внизу цвет текста. Также можете поменять текст. Если у вас какие-либо аддоны, типа как у меня LUI, вы можете поменять шрифт на более жирный или какой-нибудь, чтобы вы лучше видели. Здесь можно поменять его размер и так далее. Условия загрузки этого это Викаура. Она загружается, когда вы находитесь в бою. Но, если вы хотите поменять эту настройку, вы можете зайти в раздел Load. И вот здесь галочку Incombat убрать. И, например, поставить другое условие. Если вы разбираетесь в английском или Викауре, думаю, для вас это не будет ну, не составить никакого труда. Поэтому используйте. Итак, я вам продемонстрирую непосредственно, как эта Викаура работает. Вот я, допустим, агрюцель, да. У меня появляется ее здоровье, мое здоровье. Оно отнимается. Вот, вся энергия заполняется. Все. Вот так вот работает моя векаура. Если кому-то интересно, ссылку под видео я ставлю. На Викауру в описании под видео. Всем спасибо. Это сервер Dusk Haven. Кастомный сервер на ядре 3.3.5 трипять. Вот, вот ЛК. Клиенте. Всем пока.